стихии, с которыми мы сегодня с вами будем знакомиться, были известны нашим предшественникам, которые жили в очень давнюю эпоху, в период системы, которая называется язычество. Язычество это не религия, язычество это мировоззрение. Сознание язычника, в отличие от сознания, предположим, даже политеиста, и уж тем более монотеиста, отличается тем, что оно не отделяет себя от природы. Нет чувства сверхчеловечности сверхчеловеч... своей, но нет также и чувства тварности перед некими высшими силами. Все равно, все едино, все в структуре природы занимает свое место. И человек, хоть и несколько последнее детище природы, и можно даже сказать несколько искусственное, тем не менее за много-много тысяч лет существования в этих природных условиях он заняло свое достойное место в общем биоценозе. И поэтому отделять себя от природы, поднимая себя над ней и над всеми остальными ее детьми, с точки зрения язычества дело крайне паскудное, неправильное и очень-очень вредное. Именно поэтому такое мировоззрение позволяет изучить стихии как естественный источник питания, не ставя их в зависимость от своего собственного отношения. Это же есть? Есть. А если есть, значит мы принимаем все в естественной форме. Как? себя и как всю остальную природу. Древние маги и волхвы, которые, которые работали в пространстве языческого мировоззрения, смотрели на мир немножко иначе, чем смотрим мы сейчас. Для нас мир неоднороден. В нем есть добро и зло, в нем есть справедливость и несправедливость, в нем есть полезное и бесполезное, в нем есть вредное и нужное. Мы живем в системе дуализма. В черно-белом мире, хотя на самом деле он цветной, язычники не, никогда не видят мир черно-белым, для них он всегда цветной, там нет ничего однозначного, нет ничего конкретного, нет ничего неизменного. Константы, если и бывают, то их такое ничтожное количество, что строить на них какую-то парадигму, с учетом того, что переменных гораздо больше верх нелепости и глупости, как считают язычники. И когда наши пращуры, а также наши предшественники, которые шли магическим путем постижения мира и себя как части этого мира, когда они изучали стихии и когда передавали знания своим ученикам, они именно с этого и начинали. Ты поймешь стихии, говорили они, если станешь ими. И мы с вами, имея в руках эту методику, переданную нам от наших далеких пращуров, она дошла до нас, несмотря на то, что в эпоху стародавнюю не было принято записывать что-либо. Информация передавалась от учителя к ученику. Считалось, что то, что записано, теряет право жить, потому что зафиксированное мертво. Почему оно мертво? Потому что оно уже не может измениться, а все живое всегда меняется, в том числе и понимание стихий, в том числе и чувствование стихий. Рождаются дети, у них немножко мутированная, в большей степени мутированная биология, соответственно, у них немножко более мутированное сознание. Будут они иначе воспринимать стихии? Конечно. Если мы зафиксируем строго на бумаге то, как они должны это воспринимать, смогут ли они это сделать, если они иные, они а отличные от нас. Нет, считали древние жрецы и волхвы, нет, считали друиды, они никак не смогут это воспринимать. Можно описать какие-то исторические события, отталкиваясь лишь только от фактов, и эти факты действительно неизменны, да, так было. Но Отношение к этим фактам в этой же самой бумаге записано быть не может, потому что так не было. Наши предшественники были очень честны и даже в этом они старались быть честными. Мы с вами попробуем стать такими же. Это очень важно будет для познания стихий и тот фактор, что ничего неизменного в этом мире нет, пусть вам послужит Помощь. западноевропейская традиция, в которой мы будем работать и в которую мы с вами будем погружаться, работала на четырех базовых стихиях. Это земля, огонь, вода и воздух. Никаких других стихий и никаких других субстанций не выделялось. Были ли тому причины и почему стихийные проявления различны в различных культурах, в различных традициях, ответить не трудно и зависит это прежде всего от земли, на которой мы живем. Здесь земля работает и рождает четыре основные стихии, а другая земля будет рождать больше стихий, потому что они там естественны, так родились они там уместны. И древние жрецы и маги Востока работали с большим количеством стихий, потому что они отражали в большей степени природу их земли. Но что произойдет с нами, если мы возьмем эту парадигму, информационную парадигму об устройстве стихий и перенесем их на землю, где такой парадигмы никогда не рождалась. Что будет с нами, если эту парадигму, мы а, определим в свое сознание как базовую матрицу и не позволим этой матрице изменяться. Матрица начнет менять нашу природу. К магии это не приведет. А к чему приведет? К изменению природы. Для кого-то это польза, а для кого-то это вред. Маги древности говорили так, что на каждой земле живут свои боги. И если ты приезжаешь на другую землю, то молиться надо именно этим богам, а не оставшимся дома. Но если ты возвращаешься домой, то надо молиться своим богам, а не тем, которые остались на чужой земле. Не надо притаскивать чужих богов на свои в свои леса, в свои холмы, в свои болота. Они не приживутся. А людям будет очевидный, очевидный вред, потому что они будут вынуждены не, уже не чувствовать себя как часть своей природы, своего ландшафта, на котором он существует. Он перестанет воспринимать воздух своего мира как свой. И будет всегда внести, стараться выносить в него некие компоненты дополнительные, которые в большей степени будут отражать и содержать информацию о мире чужом. И о том, что это такое, и как это происходит, и как это выглядит, нам расскажут стихии тогда, когда мы будем с ними знакомиться хорошо и глубоко. Все это я вам рассказала лишь потому, что вы, наверняка, люди образованные и грамотные. Литературу читали много и, возможно, и в моей книге. Вот она. Это, кстати, учебник, по которому мы с вами будем заниматься. Так вот, литература разнообразного толка рассказывает вам совершенно о разном. И о разном количестве стихий, и о разном их распределении по тонким телам, если мы какую-то информацию берем на веру, нам очень сложно потом изменить свою точку зрения. Особенно информацию, которая носит характеристики экзистенциального, сущностного явления, то есть основы бытия. И, конечно же, вы столкнетесь еще не раз с тем, что сколько людей, столько и мнений. Сколько магов, столько у них и методологических и мировоззренческих матриц, на, котором, на которых они строят свое сознание. Вот, например, давайте посмотрим на крест стихий, классический крест стихий, который принят был в западноевропейской традиции, он перед вами. Мы видим с вами четыре стихии, уже упомянутые, землю и огонь, воду и воздух которые определенным образом разнесены по углам креста. Такой крест стихии вы также можете встретить в совершенно различных информационных источниках. И всякий раз вы будете сталкиваться с тем, что названия стихии распределены по-разному. Ошибка ни в коем случае. Ничто не ошибка, просто разные мировоззренческие парадигмы, взятые из различных традиций, и мастер, который работает на определенной мировоззренческой традиции, работает, и парадигма работает и в этой традиции. Мы с вами всегда должны помнить, что традиций много. Никогда не бывает одна единственная. Если мы упремся рогом и будем говорить о том, нет, это неверно, верно только мое, мы имеем дело с отрыжкой монотеизма. Потому что только там так говорится. В язычестве никогда так не говорится. Один язычник, встречаясь с другим, узнает, какие правила, допустим, распределение стихии, если это стихийный или природный маг, какие правила распределения стихий на этой земле, и из этого делает вывод, как строится жизнь в этом обществе, потому что стихии рассказывают все. Достаточно лишь посмотреть вот, на, например, на тот же крест стихии и увидеть, каким образом они разнесены по кресту. Мы специально не выделяем, географическое центрирование стихий, хотя во многих источниках вы можете столкнуться и с этим. Более того, в очень многих летописных описаниях, в мифах и легендах обязательно будет сноска да, о том, что, например, стихия огня, предположим, находится на юге, а юг это зло, значит стихия огня одновременно будет это зло. Это вот так, как, как, как образец, каким образом мировоззрение, основанное на монотеистической парадигме, может вносить свои коррективы в то, что в общем-то к ним не имеет никакого отношения. Я очень хочу, чтобы вы это запомнили. Нет абсолютно истинной информации и нет абсолютно ложной информации. То, что вы сейчас видите перед собой, крест стихии с разнесенными стихиями, так, как они показаны, имеет отношение к западноевропейской традиции. Это славяне, это скандинавы, это кельты. Отчасти италийцы, этруски, север Греции. Но лишь отчасти. В основном, конечно, это север и славяне до Урала. Достаточно большой объем Земли, но он не весь, планета гораздо больше. И как у человека на теле есть разные нервные окончания, которые работают по-разному, так и на теле Земли есть совершенно разные источники стихийной силы, которые тоже сплетены по-разному, как нервные узлы. Волхвы и друиды древности, они нащупывали эти узлы и старались их сберечь, потому что вы сами знаете, что и на теле человека нервный узел, это всегда болевой узел. И на теле земли нервный узел, это всегда болевой узел. И поэтому умение чувствовать стихии и чувствовать ее избыточное сплетение позволяло магам и волхвам древности находить на территории земли, на которой он живет, вот такие вот локальные, очень чувствительные образования. И на этих образованиях они ставили капища, они окружали их священными рощами и запрещали туда приходить профанам и людям необразованным магически. Не потому что они могли что-то там узнать, чего узнать, сходи в лес, там все есть. А потому что они берегли эту, эту зону, как берегут нервное окончание на собственном теле. Как беременная женщина бережет свой живот во время, когда она носит плод и так далее. То есть это, это естественно. Но те, кто не чувствует землю, для них это будет неестественно. И поэтому, когда пришли молодые последователи вечно живого и вечно умирающего Бога Христа на наши земли, разучившись чувствовать ее, конечно же, в первую очередь, что они сделали, это осквернили священные рощи, нанесли боль земле, на, который, на которую они пришли. А потом пришли те, кто поумнее, и на этих священных рощах поставили на место них, и в этих нервных сплетениях, и на месте капищ, поставили свои храмы, поставили свои культы. Используя природную силу чувствительности для своих нужд. Вы можете ознакомиться с этим вопросом, есть много исследований, много исторических Свидетельства, а также реально существующих карт современности и древности, где показаны места старых капищ и вы увидите, что эти места почти всегда, с очень редким исключением, совпадают с культовыми центрами новых религий. О том, какие эффекты это принесло в мир, хорошо это или плохо и что с этим делать дальше, мы, конечно, с вами поговорим. Но только после того, как вы научитесь это чувствовать, научитесь чувствовать сами и стихии в себе, и стихии в окружающем мире, и научившись работать, бережно работать со стихиями в самом себе, вы научитесь экстраполировать это свойство и на окружающую реальность.